У тебя идеальное тело. Ты весь год готовился к лету и качал мышцы, но ты забыл накачать свою главную мышцу. Представляем инновационные надувные плавки Эйр Труханы. Использовать Эйр Труханы просто. Возьмите насосик и накачайте плавки. Эйр Труханы. Надуешь плавки, надуешь всех вокруг.